Вообще, в этой сфере очень важно соблюдать некоторые нюансы. Здесь играет роль и вид деятельности ИП, и как были оформлены налоги, и использовалось ли данное имущество в предпринимательской деятельности и так далее. Ну Давайте разберем пару примеров. Если продается имущество, которое было использовано в предпринимательской деятельности, и вид этой деятельности напрямую связан с тем, что у нас прописано в нашем ИП. В этом случае нет никаких проблем. Имущество продается договором купли-продажи от ИП, деньги должны поступить на расчетный счет ИП, здесь все понятно. А Давайте рассмотрим второй вариант. Если индивидуальный предприниматель приобрел имущество как физлицо, при этом в деятельности этого индивидуального предпринимателя нет ничего связанного с автомобилями, а затем это физлицо продает автомобили. Ну, с целью перепродажи. Конечно же, налоговый орган в этом случае поймет, что здесь цель перепродажи, заработок и тогда у вас будут возможность оплатить налоги как ИП, потому что это напрямую связано с предпринимательской деятельностью. Поэтому обязательно учитывайте, когда вы проводите сделку от ИП, есть ли у вас виды деятельности связаны с продажей данных типом имущества, как вы правильно составляете договора. Если вы сделаете все правильно, тогда все будет хорошо. Я желаю вам удачи на торгах, я желаю вам правильно все оформлять, чтобы ваши сделки были выгодные. Если у вас есть еще вопросы, пишите их прямо под этим видео. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!